Я ваша соседка снизу У вас со стейком все в порядке? А то у нас там внизу все влажное а я даже не знаю, что ответить